приветствую всех подписчиков гостей нового канала с вами Лена Смирнова и как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнее видео по заработку доги coin монет это высокодоходный инвестиционный майнер называется доги майнер стартовал он сегодня буквально минут 30 может назад всего участников 308 человек, работы дней 0, пошли уже первые выплаты. Напоминаю все, что касается инвестиций в интернет, это всегда риск. Тем более высокодоходники 25% ежедневно обещает. Идут тут э, статистика активности. Ну и все такое, значит, регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль, разгадывайте капчу. Кликайте создать аккаунт, вход по имейлу и паролю. Входим. Разгадываем капчу, войти в аккаунт. И наша статистика. Здесь дается бонус при регистрации 2 доги коина. Я не знаю, даст он выплатить абсолютно без вложений, так как на скорость бонус 2 монеты доги и начинает майнить. Я как зарегистрировалась, я сразу пополнилась на 5 монет. Скорость у меня стала 7. Догикоинов 25% в сутки, ежедневно буду иметь 1.75. И каждый час у меня идет 0.07 дугикоинов. Это проект от админа, был майнер тронут такой. Ребятки, я в очень большом плюсе, в очень большом плюсе в том проекте. Он отработал 14 дней, сколько, да, 2 недели где-то так он дал заработать. Вот. И как бы все зашибись. Тот уже все свое отработал. Это новый проект, запущен, он, как я сказала, вот буквально минут 30, может 40 назад. Вот мой логин, 5 МХС моих, 5 долгов я закинула, 7-08. Ну естественно люди идут. То, на старте естественно вот 196 кто-то закинул даже 2. Нет, я так как бы я без фанатизма. Вот. Значит что у нас здесь вкладывают? Здесь вот увеличить скорость. Минимальный депозит три монеты. Вот здесь даже написано от 3 до тысячи. Пожалуй прописываем сумму. Кликом «Увеличить», вас перебросят и пополняете. Дадут адрес, куда нужно перевести монеты. Там все понятно. Ну, а здесь это «Бонусы». Далее вкладочка «Выплатить». Минимальный вывод отсюда от одной монеты. Вот здесь написано «Минимум один Dogecoin». Так, здесь «Маркетинг». Значит, открытие проекта 7.08.25%. Размер вклада, он тут как бы от 2, но там видели, да, от 3 монет. Вклад, конечно, бессрочно Так что, что у нас? Минимальная выплата от 1 доги. Ожидание выплаты от 1 минуты. Так, бонус новому пользователю, две монеты. Значит, ограничение на выплаты. Ну тут написано нет, но возможно, что и фиг дадут вывести. Не знаю. И партнерская программа 3 уровня 7.3.1%. Так, далее что? Также есть бонус. Дается каждые три часа. Кликаем по баннеру. Возвращаемся. Получить бонус. Ну, вот 0.01 коин Вот. Так. Вкладочка рефералы. Находится партнерская ссылочка. Я еще даже рекламу не давала ничего. Еще даже, наверное, в Телеграм никто не знает про этот манер настройки. Что здесь? А здесь нет ничего. А, надо прописать адрес. ⁇ лла Паула, ⁇ Так, сейчас поставлю я на паузу и пропишу доги адрес. Прописываем доги адрес и сохранить реквизит. Все, кошелек сохранен. И теперь можно будет при выплате он будет отображаться. Вот он мой кошелек. И как я наберу минималку. Проверю на вывод. Это я уже буду проверять завтра. Вот. Ну, как-то так. Кому интересно заходим, не интересно проходим мимо. Вот. Всем удачи, всем пока.